Приветствую вас, друзья! Сегодня решила сделать обзор на фантастический фильм российского производства. Жанр я этот люблю и уважаю, а потому с некоторым скепсисом приступала к просмотру, и в итоге ни грамма не пожалела. Потому что все 111 минут, а именно столько длится кома, создателям удавалось поддерживать живой интерес. Для начала пару слов об этих самых создателях. Режиссером и сценаристом картины стал Никита Аргунов, который, по сути, делает только первые робкие шаги в кинематографе. Над сценарием вместе с Аргуновым работали писатель-фантаст Алексей Гравицкий и сценарист Тимофей Декин. И этой троице удалось создать другое измерение и увести в него своих зрителей. Итак, молодой амбициозный архитектор попадает в автомобильную аварию и впадает в кому. Но понять это ему удается не сразу. Он видит вокруг себя как будто обрывки реального мира, пространство, изъеденное язвами. Дома, дороги, люди – все имеет неоконченные черты и неправильные геометрические формы. Конечно, главный герой пытается разобраться, что вообще происходит и куда подевались, казалось бы, неоспоримые законы физики. Но тут появляется нечто, и единственное, что становится понятно, в этом месте ни разу не безопасно. На помощь ему приходит вполне себе живая троица. Позже выясняется, что окружающий мир соткан из воспоминаний разных людей, находящихся в коме. Конечно же, добровольно его покинуть нельзя – а потому приходится привыкать жить в таких условиях. У некоторых местных есть необычные способности. У архитектора, хоть и не сразу, но тоже проявляется очень полезный дар, который может помочь остальным коматозникам выжить в этом неприветливом месте. Сценаристы создали новый цельный мир, практически параллельную нашей Вселенную, путешествие в которую возможно лишь в состоянии комы. Понятно, что у такого места должны быть свои законы бытия, которые создатели картины пытаются объяснить нам с вами. И на многие вопросы ответы действительно даны, ну и непонятного тоже предостаточно. Съемки фильма были проанонсированы еще несколько лет назад, и за это время на картину потрачено 250 миллионов рублей. Согласитесь, в масштабах фантастического кинематографа сумма несерьезная. И тем не менее визуальные эффекты смотрятся достойно. Графика прекрасная. Вселенная комы объемная, наполнена множеством деталей. Локации хорошо увязаны между собой. Главные роли исполнили Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Антон Помпушный и Константин Лавроненко. В картине привлекает не только ее фантастическая составляющая, но и сама идея путешествия сознания. Ведь никто пока точно не знает, что происходит с человеческим мозгом в состоянии комы, а потому вариант Никиты Аргунова, безусловно, имеет право на жизнь. В итоге мы имеем достойное и качественное жанровое отечественное кино, которое не хочется критиковать. Надеюсь, и вам оно тоже понравится».